В Минтруде назвали средний размер пенсии в РФ Знаете какой средний размер пенсии в РФ На 1 января был 15 744 рубля То есть это меньше 200 евро Гораздо меньше 200 евро Жуки дела Хотя я честно говоря вот не верю Средний размер пенсии 15,744. Когда есть пенсии, там вообще мизерные. Минтруд смягчил требования к имуществу при назначении пособия на детей и семи лет. Видите, как здорово. Если бы они продлили, то есть увеличили возраст на кого пособие, да, От 3 до 7 пособий а дальше вроде ничего не нужно. А тут они послабления сделали и что эти послабления объективно меняют и что вообще за чертой бедности реально оказалось более 50% населения вот сейчас провели исслед... ну не как исследование просто подсчитали что реальный прожиточный минимум в России 24-6 тысяч рублей в месяц ну да это сколько меньше 300 евро да Гораздо меньше 300 евро. Доходы ниже 27 тысяч рублей у 53 процентов россиян. Все, 53 процента россиян больше 53. Это нищие. И когда нам говорят, там 20 миллионов каких-то там бедных, какие, больше половины нищих, не то что бедных, нищих.